Всем привет, с вами снова мы. Сегодня у нас на обзоре новинка, это термоусадочные трубки Штекер. Термоусадочные трубки изготовлены из специального термоусаджевого материала, из числа термополимеров полиэтилена, способного изменять размеры под влиянием температуры высокой. Данные трубки характеризуются большим поперечным коэффициентом сжатия по отношению к продольному. Эти трубки предназначены для обеспечения электроизоляции и маркировки проводов и кабеля в процессе монтажа и эксплуатации электропроводки. Сегодня мы с вами наглядно посмотрим на их характеристики этих термосаженных трубок и Покажем, как они используются, их вот непосредственное прямое предназначение. Итак, поехали. Итак, первая характеристика, которую мы с вами проверим и посмотрим, это коэффициент поперечной усадки. Берем, значит, из комплекта одну из термоусаженных трубок. Судя по характеристикам, заявленным на упаковке. Коэффициент усадки 2 к 1, то есть диаметр до усадки должен быть 4 мм, а после усадки 2 мм. Длина данной трубки 10 мм. Мы воспользуемся циркулем и измерим диаметр трубки до усадки. Диаметр трубки равняется 4 мм. Как и заявлено. Далее мы возьмем газовую горелку и под воздействием высокой температуры произведем усадку. Видим, да, происходит усадка. Подождем немного, пока остынет. Так замерим диаметр трубки после усадки. Так мы видим, что диаметр трубки равняется 2 мм. То есть до усадки он был 4 мм, после усадки 2 мм. Коэффициент усадки действительно оказался 2 к 1, что и показывает, собственно, прибор. А теперь мы измерим длину продольной усадки. А для этого возьмем еще одну трубку из той же упаковки измерим длину этой трубки она равняется 10 сантиметров как у предыдущей серии теперь произведем усадку всей трубки при помощи высокой температуры теперь снова измерим ее длину. Длина трубки после усадки равняется 95 миллиметров, то есть 9 с половиной сантиметров. Значит продольная усадка у нас произошла в 5 миллиметров. Термоусаживаемая трубка сделана из материала не поддерживающего горения, то есть при вынесении трубки из пламени, горение моментально прекращается без образования капель а теперь мы возьмем два провода а, и покажем наглядно как как применяется термоусадка а, в реальности есть, есть у нас два провода мы делаем скрутку теперь берем термоусадку и одеваем. Теперь под воздействием, опять же, температуры, мы производим усадку. В результате у нас получается электрическое соединение, заизолированное от возможных прикосновений и от воздействия окружающей среды. Итак, мы произвели обзор данной термоусадочной трубки. Как мы видели, она соответствует всем своим заявленным характеристикам. Данная термоусадка, я уверен, будет популярна как в быту, так и в профессиональном использовании. Она является прекрасным заменителем классической изоляционной ленте. Также, друзья. Прошу вас писать комментарии Ставить пальцы вверх Мы читаем абсолютно все, что вы пишете Пока, до новых встреч